Так, ребята, всем привет. Видео будет полностью на русском, потому что он будет для русских людей. Значит, вне плановая Я вообще не собиралась записывать это видео, но поскольку мне задают очень много вопросов, я решила, что, наверное, это кому-то нужно. Значит, видео на тему регистрации, регистрация на экзамен по знания, на знание корейского языка топик. Да? Несколько важных моментов. Первое. Я буду показывать на примере Питера, потому что я живу в Питере. Второе. Вам нужно посмотреть, загуглить, в каком городе э, сдаются экзамены. И если вы находитесь не в этом городе, тогда вам нужно понять, который близлежащий. Потому что несколько требований. Экзамен сдается только офлайн, то есть онлайн его сдать нельзя дальше. У вас должен быть либо ПЦР-тест, если вы не достигли 18 лет, за 48 часов он должен быть, сделать, должен быть сделан. Либо у вас должен быть QR-код, потому что вы вакцинированы. И следующий момент. ну Разница есть в городах, это, по-моему, я уже сказала. В общем, я сейчас все запишу. Покажу, разницы в регистрации нет, есть разница только в месте, в котором вы сдаете. Поэтому вперед. А, важный момент. Да? Топика существует два. Первый топик включает в себя первый, второй уровень. Второй топик включает в себя с третьего по шестой. Если вы регистрируетесь на топик первый, то даже набрав самое максимальное количество баллов, вы третий гып не получите. Вы получите только максимум второй. И также со вторым топиком. Все, остальное я покажу. Так, собственно, сейчас я покажу. Для начала самое первое, что нужно сделать, это в гугле вбить регистрацию на топик. Ну, у меня это из ПВГУ, потому что я живу в Питере, занимается сдачей экзамена именно э, питерский университет. Значит, заходим на нужную нам ссылку. Как понять, что она нужна? Вот это вот, вот, вот все не важно. Важен вот этот момент. То есть должен быть значок «Топик». тесто of и так далее. Да? То есть вот «Топик» на знание корейского языка. Вот этот значок. Если он есть, то вы там. Как правило, у вас есть кому сдавать, зачем сдавать регистрацию на экзамен. Все сложности начинаются вот именно в регистрации на экзамен. Значит, Про что здесь у нас идет речь? Если вам нет 18, то вам ПЦР-тест. Сделано не позднее, чем за 48 часов до экзамена. Если вам есть 18, то QR-код. Если у вас метод вот, это значит, что вам нельзя делать по какой-либо причине вакцины. Вам тоже нужен ПЦР-тест. И справка мет... о методводе. Дальше. Вот здесь вот у нас есть дата экзамена. Добавили еще один летом, как минимум в Питере. Да? То есть у нас здесь самое важное, это не профукать, так сказать, регистрацию. То есть, например, если вы хотите пойти на экзамен 10 апреля, то вам нужно до 28 января заполнить анкету, оглашение результатов. Дальше, вот самое интересное, вы спускаетесь дальше, у нас есть, из-за того, что сейчас ковид, да, у нас есть э, возможность подать заявку онлайн. Что мы делаем? Мы переходим вот сюда, да, на онлайн, заполняем всю заявку. Здесь, в принципе, все понятно. Сначала выбираем уровень экзамена. Топик 1 ⁇ это первый, второй уровень. Топик 2 ⁇ с третьего по шестой. Мобильный телефон, e-mail. Фамилия, имя э, на русском языке. То есть большими буквами заполняем на русском языке. Вот Важный момент. Эту заявку нужно заполнить без ошибок. Иначе вам так и напишут. Дальше. Фамилия имя на английском языке. Это можно в загранпаспорте посмотреть. Либо Google вам в помощь. Google Translate. Фамилия имя на корейском языке. Если вот прям вот точно не знаешь, как написать, то можно оставить пустым. Сотрудник поможет. Либо также воспользоваться Google. Пол. Понятно. Дата рождения. Понятно. Гражданство. Да? Вписываем. На корейском языке, например, Россия, да, вот она Россия это Россия. Дальше, род деятельности. Здесь вообще без разницы, студент, например. Причина сдачи экзамена, ну, например, ЮХАК, да, за границу поехать учиться. Как вы узнали в экзамене, это вообще тоже без разницы. Например, э, постер какой-нибудь, где-нибудь увидел там в Инстаграме, я соглашаюсь. И я не робот. Дальше зарегистрироваться. Ну, и сейчас я это делать не буду, понятно. Следующий момент. Вот мы отправили онлайн-форму. Что нам нужно сделать дальше? Вот здесь возникает больше всего вопросов. Нужно написать на почту или пойти в центр со следующими документами. Но, в принципе, можно это и по почте сделать. Почта в каждом городе, естественно, разная. Вот это наше в Питере. Да? Что должно быть? Паспорт с разворотом и адресом регистрации, просто фотка паспорта, либо свидетельство о рождении, если вам нет 18 следующая Следующее, заполненная анкета, сейчас я покажу как. Цветное фото в Infamous, как на документ, ну вообще фактически это вы приходите в любое ателье вашей жизни и говорите мне пожалуйста фото на документы, фотография 3 на 4 должна быть. Дальше у нас есть анкета и образец. Вот собственно, да, вот так выглядит анкета. Вот эта часть, это то, что вы э, им отправляете. Да? Вот эта часть, этот корешок, с ним вы идете на экзамен. Сейчас посмотрим сразу же на примере. Но тут, в принципе, все понятно. Да? Топик один, например. Первый гриб вы хотите получить, пишите. Дальше, вот оно. Нси да, то есть пишет, это вот, где вы сдаете, да, Санкт-Петербург. Имя на корейском, имя на английском, дата рождения, здесь внимательно, дата рождения, пишет, заполняется по, ну, то есть наоборот, сначала там 94, 10, 25, сначала год, потом месяц, потом день. Возраст... Вот здесь вот возраст вы можете писать, ну то есть вы пишете ваш фактически как в России, да, йо-джа или вам джа, девушка или женщина. Вот здесь без разницы вообще, я вот студент всегда выбираю. Национальность Россия, адрес улица, да, можно, так, телефон обязательно мобильный, ваш индекс, e-mail. Дальше, вот, вот эта вот часть, тоже без разницы, можете постер просто выбрать. Это типа, как вы узнали, да, о чем вообще. Дальше, например, вот эта вот часть, вот это это о том, что вы хотите сделать. Вот, например, здесь вот девочка, да, Хочу проверить свои эти навыки корейского языка, можно любой выбрать. И дальше вот здесь тоже все заполняете, все точно так же. Вот это, да, это «female», то есть это как, кто вы, женщина или мужчина. Вот это вот место сдачи, да, у нас это СПБГУ. А, так, что тут еще может быть? А, ну, подпись, да, понятно. Есть вот такой вот момент, где взять вот, этот вот, вот эту циферку «78». Это номер экзамена. Сейчас я покажу. Возвращаемся. Вот здесь. Так, сейчас. Вот. Экзамен топик 81. То есть вот вместо 78, вот здесь, вот как на примере, мы пишем топик 81. Угу. Так, дальше. Вот мы ее заполняем, эту анкетку, и отправляем все вместе. Паспорт, анкета, фото. Дальше. Значит, сотрудник такой, все посмотрел, все классно. Отскидывает вам реквизиты на оплату. Вы оплачиваете, можно просто через онлайн-банк. Ну и все, и дальше вам там отвечают, все как бы, все нормально подтверждение то что она допустим вам напишет все деньги пришли отлично и все и собственно день экзамена в день экзамена важный момент да опять это пациент с qr код ну и то что у вас должно быть с собой удостоверение личности за паспорт именно если у вас нет загранпаспорта то ну, можете с обычным паспортом да? если во время реации был предоставлен только паспорт рф и на момент экзамена у кандидата нет паспорта Допускается предоставить внутренний паспорт или свидетельство о рождении. Uh -huh. Но фото должно быть. И ваучер корешок. Корешок это вот эта вот штука. Которую я сейчас приблизила. Ну и все. Идете на экзамен. Что тут еще? Какие еще моменты? Все там по спискам. У вас должна быть маска там дистанция температуры не должно быть все здесь как обычно стоимость прохождения экзамена первый топик 2000 рублей второй топик 2500 срок действия два года структура экзамена да? если вы у вас топик первый да включает первый второй уровень 80 баллов и выше первый от 140 баллов 2 ну и то же самое с топиком 2 вот этот момент можете посмотреть и заскринить, например, если нужно. Дальше. Здесь у нас написано расписание экзамена. То есть что входит? В топик 1 у нас входит аудирование и чтение. Начало, например, в Питере, да, в 9.10, в 9.40 начало, но запускает в 9.10. Нужно прийти, естественно, раньше, потому что еще QR-код будут проверять. Окончание 11.20, да, общее количество баллов 100. Это первая сессия. Но вообще там делится, да. Сначала, допустим, вы проходите аудирование, и там есть еще перерыв. Перерыв минут 20-15. Потом идет чтение. В топике 2 у нас аудирование, письмо и чтение. То есть здесь у нас тоже аудирование и письмо проходит вместе, а чтение отдельно с перерывом. Здесь вот, кстати, почему-то нету топика один э, перерыва, может быть, его и правда нет. Я, если честно, очень давно его сдавала. Скорее всего, его нет. Раз они не написали. Ну, тяжко тогда. Будьте готовы сидеть миллиард тысяч часов на одном месте. Ну и дальше полезные ссылки, материал для готовки, ну и все. Вот и, собственно, все. <къем> Покажу, наверное, возможно, как заполняю саму анкету, но там все понятно. Если у вас возникают какие-то вопросы, то пишите, я в отдельном порядке вам отвечу. Еще, сори за звук. Я не знала, что он запишется так плохо. вот. Но я прям супер быстренько это делала. Я сильно надеюсь, что это помогло и там все видно, понятно. И, в общем, желаю всем удачи на экзамене. Пойдемте.